Имперский куак! Твои укрепления слабы! Ваши сооружения падут прям как ваш примарк! Ооо! Будешь рыдать и бежать, кулак. Будешь рыдать и бежать! Ха-ха-ха! У тебя лопата! Архетипичный железный воин. Иди бы неудачник! Я требую серьезного отношения! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Именно поэтому мы и преданные империум! Ты пахнешь грязью и капризностью. Я очень особлен, и ты этому причина. Я знаю. И мне плевать. Повторять до посинения десять тысяч лет. Авторы ролика Бруво Альфабус перевел Кира 937, озвучил Скрим. Ссылка на автора перевода в описании под видео. Если у автора перевода будут какие-то претензии к создателю этого видео, он его без проблем может удалить.